Мы, Национально-Освободительное движение Республики Татарстан, поздравляем нашего лидера Владимира Владимировича с его 69 Желаем богатырского здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. Понимаю, что наш лидер Владимир Владимирович ведет тяжелейшую борьбу с интервентами, захватчиками. И посвятил этому всю свою жизнь. Мы оказываем посильную поддержку и помощь. В этом нелегком деле. Понимая, что жить и бороться под предводительством такого лидера, не побоюсь сказать лидера с большой буквы, это большая честь для нас, и мы эту честь не посрамим. Владимир Владимирович, мы с вами в нашей общей борьбе, и вы всегда можете положиться на нас, на нот. Поддержим Верховного Главнокомандующего. Вместе освободим Отечество.